Здравствуйте дорогие друзья, в сегодняшнем нашем видео мы покажем несколько лайфхаков с довольно знаменитым модом от компании Wupu с кричащим названием Drag 157 ватт. Первый лайфхак поможет всем автолюбителям, ведь у вас часто бывает такое, что вы уронили монетку под сиденье и не можете ее достать, для этого просто проведите драгом по полу, частью где написано название модели и вуаля, все монетки моментально примагнитятся к ней. Как часто вы сталкиваетесь с проблемой расположения вашего смартфона для просмотра любимых видеороликов? Эту проблему поможет решить наш друг. Поставьте его на стол и облокотите на него телефон, и все готово. Благодаря этому лайфхаку вы всегда сможете наслаждаться просмотром с друзьями и не волноваться о том, что кому-то будет не видно. Следующий крутой лайфхак поможет вам в ситуации, когда в гостях нет свободной вешалки. К примеру, вы пришли в гости и вам некуда повесить свою куртку. Но это не беда. Просто возьмите устройство в руку и начните забивать гвоздь. И о чудо, все получилось как нельзя лучше. Заключительный лайфхак поможет всем любителям потусоваться. Если на вечеринке у вас нет открывашки, вам вновь поможет наш драгоценный друг Драк. Просто возьмите его в руку, поднесите к пробке и резким движением опустите вниз. Благодаря металлическому корпусу и большому рычагу пробка вылетит как нужно.